В Казанском федеральном университете разработали модель динамической адсорбции в цифровом керне. Само по себе явление адсорбции это впитывание. Капая любое вещество на поверхность, происходит процесс увеличения концентрации растворенного вещества. Начинается поглощение. Например, самая обычная губка или активированный уголь, медицинские препараты, которые применяются при отравлении. Все эти вещества являются адсорбентами, главной задачей которых состоит поглощение материала. Мы же рассматриваем в своей модели процесс динамической адсорбции, то есть Процесс поглощения которые происходят при течении какой-либо жидкости. Вообще тематика цифрового керна очень давно развивается в нашем институте. И вот именно процессов массообмена, то есть процессов адсорбции, большое количество задач большое количество стимуляторов, которые были созданы до этого. Данная работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда, который получил Институт геологии и нефтегазовых технологий в 2021 году. В проведенном исследовании программный алгоритм был протестирован при решении задачи о влиянии неоднородности параметра пространства цифрового керна на кривые динамической адсорбции. Важность данной разработки объясняется широким применением этого явления и при нефтеразработке. Например, при закачке различных химических агентов в пласт, закачке катализаторов, которые используют для снижения вязкости нефти. Наша модель учитывает практически все параметры, которые встречаются при явлении динамической адсорбции. То есть мы учитываем параметры конвексивно-диффузионного переноса, реакционные параметры, параметры порчи среды, это первое. Второе, модель может применяться не только для людей, которые занимаются нефтегазовой отраслью, но и, скажем, для физиков, которые занимаются исследованием поглощения электродов. Например, для медиков, которые исследуют течение крови по сосудам, кардиосклероз и так далее. Все это тоже может описываться в нашей модели. Математическая модель полностью разработана, а дальше она будет применяться при решении уже конкретных задач. Результаты работы носят прикладной характер и делают возможным прогноз интенсивности отсорпционных процессов в пористых средах. Полученные итоги внесут важный вклад в успешную реализацию проекта Российского научного фонда лаборатории мирового уровня Казанского университета. Алина Красильникова, Универньюз.